Приветствую! С вами Сергей Бердачук. В этом видео я хочу рассказать, как сделать первые шаги по раскрутке вашего опубликованного видео. В принципе, можно рассмотреть сразу же и раскрутки нескольких статей, анонсов статей. Итак, видео мы опубликовали. Дальше ну, я захожу, опять же, как и в прошлой статье, делаю анонс этого, этого видео в, в социальных сетях. По аналогии ну, рассмотрим конкретно на примере публикации в Google ⁇ В остальных сетях, в общем, -то, делается все аналогично. Есть чем поделиться. Нажимаем сюда ссылку. Он должен ее подхватить. Вот она подхватилась. Дальше копируем какой-то фрагмент из вашего описания. Важно именно сам кусок текста, чтобы туда был. Для раскрутки это важнее. У нас есть ссылка, у нас есть описание. Из описания можно ссылка на видео. Вот это все убрать. Вот так оставляем кусок. Подписывайтесь на канал и ссылку во вторую строчку или в первую строчку, как удобнее. Желательно с текста начинать и продолжать в пределах вот этой первой второй строки, чтобы был текст была ссылка именно на ваше видео поделиться вот она появляется и за счет того что ссылка в самом начале у нас она видна отлично теперь заходим в какую-нибудь систему для того чтобы купить несколько лайков комментариев например система проспера ссылка на него под этим видео заходим в google plus копируем ссылку на вот эту на этот конкретно пост то делаем раскрутка google plus вот здесь вот есть пунктик например сделать репост покупаем указываем например вот эту вот ссылку количество репостов ну, допустим 7 купить Все, ждем когда они будут выполнены много делать за раз не стоит потому что не успеваешь быстро анализировать важно этот процесс именно контролировать достаточно четко плюс еще сделать пару комментариев к вот этому же опять же посту например штуки два чтобы сделали 2-3. В тех заданиях можно написать конкретно какой комментарий. Написать тематический комментарий к посту. Купить. два комментария. Сразу же точно так же делаем и для самого видео. То есть вот этот вот видео копируем. Тоже сделаем раскрутка в YouTube. Подписчики на канал. Ну, желательно сразу делать одновременно лайки к видео, комментарии к видео. Можно несколько подписчиков. Например, вот мы копируем адрес видео количество лайков 3 купить дальше они уже сами будут автоматически раскручиваться нам заниматься конкретно этим особо не не важно купить комментарии к видео например два комментария написать тематический комментарий к видео купить так комментарии лайки дальше смотрим из тех блоков что мы заказали что уже сделано то есть видно на текущий момент уже сделан вот этот репост проверяем его смотрим ссылку на размещенный репост отчет исполнителя открываем есть есть отлично репосты хорошо нажимаем кнопку подтвердить исполнение таким образом пробегаемся по тем заданиям что мы сделали проверяем их сразу же делаем значение счетчика от нуля после простановки лайка 1 подтверждая оплату в общем операция достаточно простая важно это сделать сразу небольшими фрагментами и по плану опубликовали статью опубликовали анонс статьи делаем раскрутку в каком-то таком сервисе типа проспера ротопост и так далее то есть купить например рекламу в твиттере можно даже в Твиттере еще пару штук. Твитов купить, создать компанию. Твиты пишут исполнители по заданию. Название компании. Твиты на вот этот пост Google Plus -овский. или даже может быть на анонс статьи пускай будут. Получить ссылку. Смотрим, что у нас там было. За тема. сайт компании. Купить твитов. Допустим, и пускай будет 2. Цена ответа 4 рубля. В индексе Яндекса. В right. задание написать... Так, даже можно написать так. Какой должен быть сайт? Компании. Или бизнесу. Выбираем именно тематическую пост. Копируем ссылку на... Google+, в принципе можно сразу же точно даже ссылку на саму статью то есть вот эту например даже можно прямо на сайт и рекламируем и анонсы и Google+, и соцсети все вместе Урл сюда прописывается все создать компанию минимальное количество двитов 5 штук ну давайте пускай будет 5 создать компании 5 рублей по этим требованиям. Все. Таким образом мы получим после выполнения... Но оно здесь автоматически уже проходит, верификация не идет. 5 твитов на вашу статью, она будет раскручиваться. Потом опять же с ней раскручивается ваш канал, с вашего канала идет раскрутка на ваш сайт. То есть по этой ссылке переход на ваш сайт. Также можно сам, сам сайт раскручивать много сильно покупать за раз не надо важнее гораздо важнее создавать больше вашего контента то есть именно на сайте чем больше будет вашего ваших статей соответственно это будет ваш канал заполняться google плюсовский фейсбуковский вконтакте и так далее весь процесс ежедневно по чуть чуть по чуть чуть надо заполнять тогда раскрутка сайта просто неминуемо будет эффективна за счет именно поведенческих факторов потому что люди приходят поисковики смотрят что люди приходят опять же они приходят в соцсетей, с видео, видео с видео хорошо идет раскрутка то есть мы раскручиваем видео с видео идет ссылка обратно на сайт и мы получаем дополнительных клиентов всегда делаем призыв к действию не забываем в общем на этом все что я хотел сказать по заказу статей именно по заказу раскрутки при помощи вот таких вот действий. То есть мы делаем именно дальше пункт «Разместить задание» и проверяем, как оно было выполнено. То есть оно там по пунктам будет видно. То есть вот это сделано, подтверждаем. Подтверждаем оплату. Ладно, я же не проверял. Так, все. С вами был Сергей Бердачук. Сайт проекта больше «Большепродаж.ру». Внедряйте эти техники и удачных вам продаж.